Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Камила Татлыева. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете начинаются дни открытых дверей. В Казанском федеральном университете состоялась конференция «Диалоги о частном праве» по Волжье. Как хорошо ты знаешь историю Казанского университета. В мероприятии по случаю 75-летия Казанского научного центра Российской академии наук приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. К другим новостям. 9 октября в Казанском университете состоялась юридическая конференция. Подробнее об этом мероприятии расскажет наш корреспондент.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 Какие институты распахнут для них свои двери в октябре, смотри в следующем сюжете. У выпускников часто возникают вопросы, куда же мне все-таки пойти учиться. Чтобы развеять их сомнения, многие вузы мира устраивают так называемые «Дни открытых дверей», где будущему абитуриенту расскажут и покажут всю изнанку будущего места обучения. Также и Казанский федеральный университет в октябре устраивает ряд мероприятий «Дни открытых дверей», где будущим абитуриентам в онлайн и офлайн формате расскажут и покажут будущее место обучения. Старт «Дням открытых дверей» будет дан 18 октября в Институте фундаментальной медицины и биологии. Приглашенным гостям покажут зоологические и ботанические музеи, а также лаборатории и кафедры института. Дни открытых дверей в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета традиционно проводятся каждый месяц. Будущие абитуриенты могут познакомиться с симуляционным центром, фантомным стомологическим классом, анатомическим музеем лабораториями кафедр, которые находятся в этом кампусе. 22 октября для гостей свои двери распахнет Институт математики и механики имени Лобачевского. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме. Обычно мы рассказываем о наших направлениях, отвечаем на вопросы абитуриентов, рассказываем о том, кто ведет, какие занятия бывают. Кроме этого, также иногда проводим такие мини-экскурсии по лабораториям. 30 октября День открытых дверей пройдут сразу два института. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций пройдет онлайн-экскурсию. Мы проведем экскурсию для абитуриентов. Мы покажем наши сампусы университетские, покажем студию Универ ТВ, которая является площадкой для прохождения практик наших студентов в высшей школы журналистики, покажем лабораторию социологических исследований расскажем о том, каков планируется план приема на следующий учебный год, расскажем о порядке приема, о количестве бюджетных и контрактных мест и о процедуре прохождения поступления в наш институт на все направления подготовки. Чуть позже, в этот же день, Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем приглашает всех желающих познакомиться с институтом. Экскурсия пройдет смешно, как в онлайн, так и в очном режиме. Мы покажем ролики, ответим на все вопросы. И вообще все наши дневные дверей такие всегда мини-маленькие-маленькие лекции о том, почему IT-образование сейчас это очень важно. Завершит цикл октябрьских мероприятий Институт международных отношений. 31 октября там пройдет экскурсия, в ходе которой представители института ответят на многие интересующие абитуриентов вопросы. Направление подготовки будут представлять деканы высших школ и кураторы образовательных программ. Представители студенческого комитета по работе с абитуриентами расскажут, какой захватывающей и интересной может быть студенческая жизнь вне учебного времени. Таким образом, у будущих абитуриентов будет возможность изучить интересующий институт изнутри, познакомиться ближе с ВУЗом и сделать правильный выбор при поступлении. Лев Диденко, Вилета Басова, Ленардо Вильтяров, Фарид Захит Универ, Ньюс. В Институте международных отношений Казанского федерального университета продолжается 13-я международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. История и культура». Смотрим! Узнать историю Китая или поближе познакомиться с культурой соседнего государства. Для студентов Института международных отношений КФУ это стало возможным, так как в институте продолжается 13 конференция «Россия-Китай. История и культура», где лекции читают ведущие ученые в области китаеведения. А вот эти вот открытые лекции мы приглашаем, как правило, ведущих ученых. Это либо ведущие ученые Китайской Народной Республики, либо российские ученые. Вот в этом году, собственно говоря, будет наш коллега из Уральского федерального округа. Одновременно лекции проходят в трех разных локациях. Это подталкивает слушателей к выбору, что же интереснее. Так, в актовом зале ему прошла лекция, посвященная системе органов власти КНР. В двух других аудиториях проходили секции, посвященные истории Китая, культуре и философии страны. Не все лекторы смогли приехать лично в институт, поэтому некоторая часть конференции проходит онлайн. Мы включаем Zoom и, соответственно, на экране ребята будут видеть и все будут слышать. И, соответственно, здесь будет возможность через э, ведущего задать свой вопрос. Конференция продлится всего несколько дней, но, по словам организаторов, это бесценный шанс как для студентов узнать что-то новое, так и для выступающих. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс. Иногда знания приходится не просто получать, а добывать самыми сложными путями.